Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА и коллеги! Сегодня мы поговорим про принцип гомеопатии и герудотерапии. Герудотерапия – это принцип восстановления нашего организма естественными способами при помощи такого же объекта живой природы, как и мы, а именно пиявки. Поэтому, если мы являемся едой для пиявок, то и пиявки являются едой для нас. А это значит, что чем меньше мы используем этих животных на нашем теле, чем меньше само животное, оптимальный размер до 0,8 грамма, от 0,5 до 0,8, это так называемый подростковый, молодой, молодой период в развитии этого животного, то гомеопатический принцип работает с наибольшей эффективностью. То есть, чем меньше пиявка, тем выше эффект потенцирования. А это значит, принцип гомеопатии работает во все всеоружии. И пиявки мы используем именно по принципу гомеопатии. Это значит, что эффекта их пристановки во сто крат выше, если мы используем именно то, о чем мы говорим на занятиях. Если у вас возникают вопросы, прошу, задавайте, и мы их обсудим на наших следующих занятиях. Всего доброго!